Видите, сколько домов выросло на этой бытке. Комплексы уже, по сути дела, готовы, построены и сданы. По территории можно ходить э, относительно продолжительно. Можно ходить вот так вокруг, можно ходить вот так. Можно пойти прямо, можно пойти наверх. Вот эти вот хрустальные люстрочки, они, знаете, классно переливаются. Вот такая входная группа. Это у нас строится новая современная офигенная школа. Обалдеть, какую квартиру сейчас вы скажете. Да таких цен нету, не бывает. Как можно было умудриться сделать из 45 квадратных метров полноценную двухкомнатную квартиру? Да вот так. Вот она, пожалуйста. Огромнейший Привет, дорогие мои. Мы находимся на Бытхе. Это северный склон Бытхе. А если быть конкретнее, Бытха находится в Сочи. И к вашему вниманию комплекс, который многим нравится, хоть оно мне, может быть, и не очень, возможно, нравится, такая архитектура, но большинство из вас это нравится, поэтому сегодня я здесь. Смотрите внимательно. Это комплекс Сочи. Парк, Вот такой вот прикольный комплекс, в общем, по-своему неплох, своеобразен и многими, как показала практика, всеми любим. Этажность у нашего комплекса у каждого по 19 этажей. Всего у нас, видите, сколько домов выросло на этой бытке. Комплексы уже, по сути дела, готовы, построены и сданы. Вот в этих двух уже, по сути, живут люди. Сейчас я пойду вот в этот комплекс и в целом хочу сразу же сказать, у меня здесь куча квартир. Куча, куча, куча, куча, 24 квадратных метра, 18, там, не знаю, 55, сколько вам надо? Просто берите, звоните мне и говорите, Дима, хочу, вышли все, что есть, всю информацию. Короче, сразу смотрим, куча детских площадок. Тут же у нас в каждом доме имеется подземный паркинг, гостевой паркинг, мангальные зоны и большая своя территория, как говорится, стоит шлагбам, чтобы абы кто, какой-нибудь сосед, не приехал и не припарковался у вас. Так, что касается мангальных зон. Начинаю с мангал-зон. Идемте к манголоидной зоне. Мангальная зона вот в свое время... Здесь будет пожарена куча шашлыков. Боюсь даже представить, а сколько выпито. Ух, здорово, представляю. Здесь будет весело, будет, вот, смотрите, подсветочка. Все это дело, мангальная зона, лавочки, видите, здесь, урночка. И все это убирает управляющая компания. А некоторые свиноты будут мусорить. Вот тут кочережка. Нормально, хватит вредительством заниматься. Видали, да? Туда дров, своих углей, с углями, со своими дровами, как говорится, со своим самоваром. Приходите сюда, пожарили, отдохнули, кайфанули, взяли все, собрали, убрали за собой, с винотами не оставайтесь, самое главное, дорогие мои. Так, далее, что? По территории можно ходить э, относительно продолжительно. Вот давайте-ка вот так вот выгляну. Можно ходить вот так вокруг, можно ходить вот так, можно пойти прямо, можно пойти наверх. И везде тут как бы есть где прогуляться. Территория весьма обширная. Что, давайте продолжать? Я думаю, комплекс вам нравится. Я как бы здесь гуляю. И вам рекомендую. смотреть: везде у нас на каждом уровне шлагбаум. Видите? Шлагбаум на внутреннем дворе, шлагбаум при въезде. Также у нас здесь есть, еще раз говорю, подземный паркинг под самими домами, который можно купить и, как белый человек, парковаться. Улица у нас здесь, если что, ясно, горская. Далее, у нас, если пойти туда далее прямо, у нас там есть целый торговый центр. Целый торговый центр, который э, сейчас обживается, туда заходит куча коммерции, все, с коммерции, и там, знаете, у нас всякие вот эти. Вот как, как там правильно-то, да? там э, розетки, подстаканники, э, пятерочка, и даже зашло МФЦ. МФЦ, я думаю, все вы их знаете прекрасно, МФЦ весьма неплох. Весьма неплох тем, что можно зарегистрировать право собственности быстро и удобно. Домики вот такие, видите, да, как бы классическая такая московская застройка. Я думаю, скорее всего, что да, чем скорее всего, что нет. Э, потому что для Сочи это нетипичная застройка. Э, у нас обычно точечная какая-то застройка, а этот комплекс у нас является комплексной застройкой города Сочи. То есть комплексное развитие территории. Видите, у нас здесь везде куча гостевых паркинг, а вот здесь заезд под нами Стелабад. Это огромный подземный паркинг. Ну, давайте я его назову подземный паркинг. Теперь далее. Идемте, давайте покажу вам какую-нибудь входную группу. Входную группу, потому что входная группа у данного комплекса весьма интересна. Так, да, минимальные цены у нас. Давайте-ка я скажу, пока я иду. А, минимальные цены у нас здесь, в нашем комплексе, это 5,5 миллионов рублей. Кому квартиру за 5,5 миллионов рублей? Минимальные площади 15 квадратных метров, а максимальные 65. Можно взять несколько квартир под объединение. Объединяете несколько квартирок и живете, вуз не дуете. И, и, и считаете, что у вас площадь увеличивается. В зависимости от того, на что вы рассчитывали и какая площадь вам нужна Идемте дальше Здесь у нас конечно же есть элементы всякого ландшафтного дизайна И также зоны воркаут Вон она зона воркаут И видите там вот пятерочка, торговый центр И многоуровневый паркинг. Если мало ли вам Мало вот при домовой парковке, как припарковались эти уважаемые люди, вы идете, берете, вот там покупаете себе многоуровневый паркинг, который я вам тут же, пожалуйста, зарегистрирую в Росреестре с моей помощью, как говорится, я вам для этого и нужен, и все, и живете, и тоже дальше, как я говорил ранее, в ус не дуете. Видите, даже тыквы есть, да? Тыкву можно спереть, пожарить, ну, не рекомендую, конечно же, все под видеокамерами, потому что данный комплекс борется за культурный дом этого быта, и как он правильно там, да? Культуры и быта. Далее, Сочи парк, вот так выглядит наша эмблема. Весь комплекс у нас в брусчатке укатан, ушотан, узелан. И вот видите, тут пипи -пи -пи, -пи, пи пи в какую-нибудь квартиру тут же вы видите кого-то. Так, вот так, чип и как скинуть на. Куда Кабу-кабу. кому? кому ай, сбросьте это я. Все, до свидания. Я убежал. Этого вы тоже не видели. Надо будет это вырезать потом. Шучу. Ладно, погнали. Короче, еще там консьерж не сидит, поэтому можно вот так вот беспорядочно кнопки тыкать. Короче, побаловаться. Если любите побаловаться, то тогда, дорогие друзья, вам самое время сейчас этим заниматься. Так, давай, пойдем теперь зайдем на ресепшн. Видите, дома растут. Красота. Весь комплекс, вот он, все тут они такие, друг на друга, как будто бы похожи. Заходим. Заходим. Зона ресепшн. Когда вот здесь включится свет, а он вечером включается, вот эти вот хрустальные люстрочки, они, знаете, классно переливаются. Вот такая входная группа. Видим, что привезли вам образцы этих почтовых ящичков. Вот так вот будут выглядеть почтовые ящички. Закрывайся с доводчиком. Видели? Все, у нас есть керамогранита кайфового. Тут кто-то какой-то, видите, редис морковный. Так, давай-ка свет включим. О, вот так вот. Намного лучше. Это у нас входная группа нашего Сочи Попарка. Сочи Попарк. Комплекс для вас. Ресепшн. Комплекс для вас, если он вам интересен и если он вам нравится. Такие вот, видите? Классно вообще. Здорово сделано. А взять, видите, кто-то взял и буковки реально отобрал. Зачем? Непонятно. Короче, кто-то баловался. Какой-то нехороший человек. И взял и побаловался. Отключаем. В коридорчике стоит, естественно, у нас кондиционер и видеокамера. Камера везде по территории и в подъездах. И теперь вызываем наш лифту. Посмотрим, какой у нас придет из лифтов. И посмотрим, Насколько быстро это все произойдет. Так, тут же у них своя управляющая компания, естественно. Здесь своя управляющая компания, которая уже зашла. Покупаете квартиру, тут же заходите, живете, делаете ремонт. Во, во, видали? Лифт есть. Так что, дорогие друзья, жду вашего звонка, а сейчас идем смотреть квартиру. Мой номер на всякий пожарный. 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ, который предоставит вам все варианты, которые есть в этом комплексе. Маленькие, большие, средние, любые. Поехали. Ну что, дорогие друзья, приготовились? Я сейчас вам покажу интересную квартиру в жилом комплексе Сочи Парк. Почему? Почему она интересна? Это по причине того, что она... И таких нет у застройщика. Таких реально у застройщика нет. Их не осталось. А если и есть, то она стоит 18 миллионов рублей. Эта квартирка 45,5 квадратных метров. А я вам покажу то же самое, только за 14. Короче, ладно... Торг еще хороший, офигенный прям торг. Мы находимся на комплексе Сочи Парк. Это у нас строится новая современная офигенная школа. То наверху комплекс у нас называемый Кислород. Здесь у нас Сочи Парк. Построенный из данной очереди, прекрасный вид на горы. Так, еще раз, дорогие друзья, я вам показываю квартирку в Сочи Парке. Жилой комплекс Сочи Парк. И также вам сразу же говорю, у меня здесь есть предложение от 15 квадратных метров. Все предложения дешевле прайса, значительно, намного. Вот Прям намного. Сразу же говорю, как и эта 45-квадратная квартирка, у меня есть 20 квадратов, 25, 30 с лишним и 60 Хотите 60, дешевле прайсов, тогда вам ко мне. Естественно, в комплексе два лифта, мы на восьмом этаже. Вот такие вот на каждом этаже у нас картины старого Сочи, старого красивого Сочи. И, конечно же, прекрасный, интересный квартирник. Видите, на полу керамогранит, на стенах у нас вот такие вот красивые направляющие. Здесь у нас специализированные места для всяких там счетчиков электрических, водяных, все как положено. В общем, красиво сделанные, приятные подъезды в нашем жилом комплексе Сочи парки. Идемте. Так, свет зажегся. Показываю. Обалдеть, какую квартиру сейчас вы скажете. Да таких цен нету, не бывает. Такие цены были на этапе э, открытия этой очереди. Короче, квартира продается по себестоимости. Смотрите, дверь. Прекрасная, входная, ее можно не менять трам -пам -пам, закрывается, работает. И мы проникаем вовнутрь. Смотрите, дорогие мои. Это сразу же 45 квадратных метров квартирка, да? Здесь у нас прекрасно становится с левой стороны прекрасный шкаф. С правой стороны большущий санузел. Как можно было умудриться сделать из 45 квадратных метров полноценную двухкомнатную квартиру? Да вот так, вот она, пожалуйста. Вам кажется, что здесь пасмурно и темно, но здесь не темно и не пасмурно. Ну, короче, немножечко пасмурно, ладно, так и быть. В общем... Окна тонированные, поэтому кажется, что темновато. Заходим сразу же, мы попадаем в кухню. Это кухня. Сразу же хочется сказать отличительную особенность жилого комплекса «Сочи Парк» и именно этой квартирке То, что у нас здесь э, квартиры сдаются в... Б... Выровненные стены, а стены, исходя из этого, вы экономите на ремонте. Большущая комната с большущими окнами, с прекрасным видом на море. Видите, вон оно море, видно вам море. Прекрасная архитектура соседнего дома, куча детских площадок. Идеальная красивая вылезная территория. Снова поперли площадки, площадки. И мы на северном склоне Бытки. Комплекс новый, нулячий, просто, как говорится, без пробега. И сразу видим еще две дополнительные комнаты. Еще раз. Колидор, как говорила моя бабушка. Комната 1, комната 2. И кухня. Смотрим, дорогие друзья. Прекрасная, большущая, это зал, наверное. Такой вот хороший, большущий зал. Угловая. Квартирка, видите, да? Давайте посмотрим в противоположную сторону на наших братьев, собратьев. Соседние похожие наши дома. Смотрите, здесь у нас вот они красавчики возвышаются. Здесь же у нас подземный паркинг в доме тоже есть возможность купить. Ухоженная, красивая архитектура, обалденная школа, торговый центр МФЦ. Там реально целый аж торговый центр и, конечно же, видовая характеристика на море. Квартира видовая, квартира видовая вот такая. И смотрите, здесь еще вот такой вот небольшой закуточек. Я этот закуточек не знаю, как назвать, обозвать. Назовем его холодильник. Короче, зимний холодильник. В общем, у нас в Башкортостане, я же родом из Башкортостана, да, можете меня Башкиром даже называть, мне пофигу, я, в принципе. Башкир, значит, в Башкир. А, вот здесь у нас холодильнички были, короче, в старых, как это правильно назвать Хрущевка, что, по-моему, не помню, как они правильно назывались. И, короче, был такой вот подоконник, под подоконником была ниша, и там была дырка на улицу всегда. И вот там хранились продукты, короче. Даже Мяса. Зимой можно было холодильник выключать даже. Или, как говорится, морозильная камера увеличилась. Еще раз смотрим, большущая комната. Да? Там за куток с холодильником не забываем. Вообще, конечно, туда вешается кондиционер. Но в целом смысл вы понятен. Поняли, когда можно использовать. И вот еще одна такая классная комната. Идеальная Идеальная либо кухня, потому что здесь у нас есть вытяжка, есть каналия, и с той стороны можно притянуть воду. Либо здесь можно сделать санузел, там убрать, как-то расширить кухню, да? Либо, короче, кухню сделать там, здесь, а вот это две комнаты. Ну, реально, в реале, на самом деле. трам пам, -пам трам -пам, пам и здесь, допустим, кухня. Или наоборот, здесь оставить спальню, а там кухню, и, короче, а можно вообще без кухни тогда... Трехкомнатная квартира будет Круто я придумал, да? Вот это лайфхак, дизайнер просто Короче, еще раз, окидываю взглядом Квартира прикольная, классная Она идеально планируется Прекрасная двухкомнатная квартира Как ты не крути Как 45,5 квадратных метров уместить две комнаты Это, дорогие друзья, только здесь По причине того, что Видите, как оно идеально, полноценно получается Здесь в этой квартире есть у нас И спальня, и зал, и кухня, и коридор, и санузел Приятная квартирка, продается задарма, Недорого. Так что звоните, обращайтесь, пойдем посмотрим территорию нашего комплекса. Ну что, дорогущие мои прекрасные, посмотрели классную квартиру дешевле прайса? Таких цен нет нигде, даже у застройщика, даже под перепродажем нет. А я вам беру вещи и исполняю. Еще раз говорю, у меня здесь цены от 5,5 миллионов рублей. Маленькие площади. И побольше. Любые. Вообще у меня есть здесь, здесь, здесь. здесь Выбирайте там, сям и даже вот там. Я вам предоставлю любой выбор. Если у вас есть интерес к покупке квартиры в городе Сочи, написали мне на WhatsApp, сказали, Дима, Сочи ЮДВ, ну-ка, блин, у меня денег столько, предложить то, что есть. И я без всяких проблем тут же выкатываю вам кучу вариантов. А вы тут же говорите нравится, не нравится. В общем, предоставляю вам подборку и предоставляю вот такой выбор. Зачем, как говорится, заходить на рынок и брать то, что есть, если есть, да? А у меня как говорится, во-первых, дешевле, и выбора вот так по самые, как говорится, уши. Бери, не хочу. Есть что выбрать, дорогие мои друзья. Мой номер 8 918 880 0747 47 Звать меня Дима ЮДВ. Сейчас я вам покажу, что здесь исполняет управляющая компания. Чисто так, в принципе, я ни на одном жилом комплексе в городе Сочи не видел, чтобы украшали елку так. Все-таки сейчас у нас зима на дворе, да? Зима такая вот, сачанская зима. И, пожалуйста, дорогие друзья, у нас здесь вечером подсветка неимоверной красоты. И вот такие вот прекрасные елочки, игрушки и, как вы, вы видите, гирлянды. Вечером все это удовольствие у нас подсвечивается. Обалденно! Круто! Так что, дорогие мои, если вам понравился комплекс, ставьте лайк. Если он вам... Э не понравился, комментируйте, если понравилось, тоже комментируйте. А если хотите здесь купить, просто берите, не звоните на мой номер телефона и скажите, Дима, что у тебя есть? А ну-ка отправь, расскажи. Я как есть, на духу все изложу. Дорогие друзья, обнимаю вас, всех люблю, жду звонка, увидимся, до скорой встречи, пока.